Ждем тебя прямо сейчас в игре. Ссылка на скачку будет в описании. Для всех новичков эксклюзивно от меня подарок в игре. В сегодняшнем видео сравним Т-54 с другими тяжелыми танками и оценка актуальности его в рандоме. Также проведем гайд по перкам, оборудованию и полевой модернизации. Как играть в рандоме и стоит ли его вообще покупать. С вами Дани Фокс, мы начинаем т 54 Хэви в мире танков является премиумным тяжелым танком 9 уровня. Впервые его можно было получить на аукционе 2023 за голду, как на европейских регионах, так и на русских регионах. На первый взгляд, танк определяется мощной айфой и крепким лобовым бронированием. Также мы подробно рассмотрим все его технические характеристики. Для владельцев техники мы поговорим о вариантах сбора оборудования, перок и полевой модернизации. Для сравнения отобрали аукционные американские тяжелые танки и прокачиваемые 9 уровня. Также прибавили пару ручку премов. Ну и конечно же на данный момент самый худший танк Объект 277 вариант 2, который в свое время назывался самым худшим танком в истории игры. Т-54 Heavy оснащен 120-мм орудием, это уже довольно-таки большой плюс, так как по правилу трех калибров сможет пробивать большую степень машин, чем танки со 105-мм пушкой. Разовый урон же составляет 450 единиц, один из наибольших среди своих одноклассников девятого уровня. Но бронепробитие оставляет желать наилучшего. Базовый бронебойный снаряд 240 мм, Все довольно-таки смешно. И это самый худший показатель 9 уровня тяжелых танков. Специальный же кумулятивный снаряд 300 мм. Да, уже ощутимая разница есть. В принципе, это играбельно. Но это значение бронепробития одно из наименьших. Заметьте, одно из наименьших среди тяжелых танков. Скорость поворота башни очень медленная. Посредственная стабилизация. Долгое время сведения не позволяет эффективно перестреливаться с динамическими боями и подавать такие вертухи, при этом у него низкая точность, поэтому играть нужно исключительно либо в ближнем бою, либо на позиционке. Время перезарядки у него слишком долго, в результате чего, несмотря на выдающиеся его альфу в 450 единиц, средний урон в минуту уступает всем американским тяжелым танкам. У танка зато хороший углы вертикальной наводки, минус 2 плюс 25 градусов поэтому он уверенно чувствует себя при игре от рельефа. Спросите вы, главной же характеристикой танка является его запас прочности. Да, но запас прочности у нас очень смешной. 1700 единиц. Это очень мало и снижает шансы на успех в дуэли 1 на 1 к нулю. На цифрах лобовое бронирование выглядит довольно таки интересно, но по факту этот танк не годится даже для прорыва, да и вообще поединок лоб в лоб. Играть от боротов стоит довольно-таки осторожно, поскольку они имеют очень низкую защищенность. У Т-54 большая, низкая лобовая деталь, и выцелить ее не составит никакого труда. А бетонная, так сказать, на первый взгляд, башня имеет заметную командирскую, огромную башню, которую довольно-таки легко выцелить и пробить. Командирская башня расположена с правой части. Да, конечно, это можно поиграть, попробовать от защиты. В целом... Танк больше предусмотрен для блокирования прорыва, вражеской техники, если он находится в укрытии. но ну, или шансы реализовать свой потенциал на позиционке, что довольно-таки тоже будет неплохо. Но все мерки тяжелым танкам перекрывает его мобильность. Подвижность Т-54 настолько печальная, что в этом плане он уступает всем, черт подчеркну, всем танкам, отобранных для сравнения, точнее всем танкам 9 уровня. Максимальная его скорость 34 км в час, небольшая, но при этом у него уже низкая, та же самая удельная мощность. Поэтому даже если он способен набрать какую-то скорость, то удержать он ее будет очень непросто. Впрочем, по проходимости, по разным типам грунтов у него приемлемо, поэтому набрать скорость он удерживать будет, скорее всего, может быть неплохо, а может быть и не будет. Аналогичная ситуация и со скоростью поворота шасси. У Т-54 плохо очень с маневренностью, поэтому закружить его очень будет легко. Повезло ему хотя бы с наблюдением. Радиус обзора 400 метров, очень довольно-таки неплохо для 9 уровня. Подводя небольшой итог тактика технических характеристик, можно выделить его сильные, но ну и очень много слабых сторон. Преимуществ у него немного. Большой разовый урон, комфортные УВН, Крепкая башня в лобовой, конечно же, проекции, не считая командирской башенки. Высокий обзор. Ну а теперь по недостаткам. Низкое бронирование. Плохая точность. Низкий ДПМ. Слабые борта. Большая нижняя лобовая деталь. Как я уже сказал, командирская башня заметная. Низкая маневренность. Низкая скорость поворота башни. Эти все минусы мы выдвигаем, исходя только всего лишь из маневренности маневренности прочности, живучести и огневой мощи. Что же будет дальше? Классическая сборка – это закалка. Здесь она обязательна к установке, чтобы компенсировать большой, большой недостаток прочности. Стандартная сборка на тяжелый танк для повышения живучести, комфортно стрельбы и ускорения перезарядки. Также можно рассмотреть второй вариант, предполагаемый потянуть динамику машины при помощи турбонагнетателя. Как вариант можно установить закалку профильный слот, позором открыть второй профильный слот и установить на него мобильность, туда же турбо этот нагнетатель, а в третий слот поставить досылатель. Отказ от стабилизатора вертикальной наводки позволит только опытным игрокам, которые смогут обуздать его боевую мощь. Ну а теперь пробежимся по полевой модернизации. Выбор дополнительных модификаций для Т-54 усложняется тем, что здесь снижается практически любой его параметр, чтобы не было его для него неожиданностей. Пойти на снижение динамики или максимальной скорости, так или вообще поворота башни можно лишь по принципу «хуже быть уже не может», но ну и куда хуже. Чтобы ситуация не стала хуже, рекомендуем взять только третий слот – это звукоизоляция, чтобы снизить влияние артиллерии и больно спокойно отыгрывать в позиционке. Обзор здесь хороший у этого танка, поэтому потеряет всего лишь 3 процента. Не составит ли труда, можно в принципе и потерпеть. Все остальные модули сугубо индивидуальный выбор, от чего можете в принципе и отказаться. Как вариант можно все же рассмотреть настройку отбора мощности Четвертый слой, если играете в позиционке от защиты. При таком геймплее потеря скорости поворота башни будет не так ощущаться, но вот уже 2 км в час скорости к заднему ходу помогут конечно же быстрее закатиться в укрытие, и это уже заметно. Главный вопрос – как играть на данном танке? Т-54 Heavy относится к разряду универсальных танков. Динамики и бронирования недостаточно для прорыва вражеских позиций, но можно отыгрывать в роли огневой поддержки, прикрывая союзников или прячась за рельефом. Отлично он себя чувствует на холмистых картах и в городских, если найти насыпь или любое другое прикрытие для его нижней лобовой детали. Оптимальная дистанция введения боя – это средняя, либо дальняя. Но никак не ближние. Бронирование и точность оставляют и наилучшего, как уже было сказано. На ближней же ему будет сложнее не подставлять противнику уязвимые участки. Лучший же вариант для него играть в позиционки от альфы, либо спрятать свой корпус и части башни, выкатиться аккуратно, чтобы дать выстрел. Однако далеко не всегда будет подходящие для этого моменты или условия. На открытых картах держаться рядом с союзниками это необходимость, так как у него слабые борта плюс плохая маневренность, низкая скорость, ворота башни, низкая альфа, низкое бронепробитие и так далее. Он становится очень легкой мишенью для маневренных противников, но особенно для артиллерии. Простите вы меня, вообще стоит ли вообще брать как бы этот танк, тратить свои деньги, не деньги, голду и так далее. В принципе, новый премиумный танк 9 уровня практически не выделяется каким-либо особенностью, поэтому я считаю, что не стоит вести себя на крайние заявленные цифры в бронировании. В современном рандоме его будет очень сложно реализовать из-за посредственной динамики и его параметров орудия. Следовательно, геймплей не принесет особого удовольствия игрокам. Низкое бронепробитие базовым снарядом подталкивает к использованию голды, а это уже мани-мани. Как и предыдущие премы 9 уровня, эта техника уступает по многим показателям прокачиваемого танка. И некоторым аукционам, поэтому не подходит для нагибания. Если рассматривать фарм серебра, это будет конечно эффективнее на премах восьмого уровня, который можно купить за те же деньги, ну или конечно же дешевле. Вариант покупки стоит рассматривать скорее всего для тех игроков, кто предпочитает коллекционировать танки, потому что неизвестно, представит ли он еще возможность вам получить Т-54, обычным же игрокам и тем более новичкам лучше воздержаться от покупки чтобы избежать разочарования от неоправданных ожиданий. В данном видео мы разобрали, что из себя же представляет данный танк на аукционе 2023 года, какие у него перспективы и как чувствует он себя в рандоме, какие перки, навыки и какое оборудование лучше ставить на него. Да, дорогие друзья, я заметил, кстати, что у нас уже 162 человека на моем канале. И мне хотелось бы, чтобы вы продолжали в том же духе. Вам не трудно, мне приятно. Также попрошу не забывать про лайки и колокольчик, чтобы первыми узнавать о новом видео на канале. Также не забывайте делиться видео со своими знакомыми или друзьями по игре. С вами был Дэнни Фокс и рубрика ВУУТЬ НОВОСТИ. Всем спасибо, всем пока-пока.